нежилет на голом теле, А руки в солнце камуфляжи Вы так красиво загорели, Нам скажут девушки на пляже, А мы на них посмотрим гордо И отхлебнем немного пива. К чему терпение рекорды? Любите нас, пока мы живы, Любите нас, пока мы живы Я сгоряча взмахну рукою И на полоброню надежду Судьба военного покроя Пускай несет сомнений между А жизнь последний щелкнет строчкой И бросит головой с обрыва Вы помашите нам платочком Любите нас, пока мы живы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 Пока мы что-нибудь умеем, любите нас, пока мы живы, любите нас, пока мы живы.